МФО – это не банковские кредитные организации, предоставляющие небольшие микрозаймы. Их деятельность регулируется не теми законами, которым подчиняются банки. Потому мы поинтересовались у экспертов, в каком правовом поле работают эти организации. Деятельность микрофинансовых онлайн-компаний контролируется государственным регулятором Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг. В Украине пока нет специального законодательства для онлайн-микрофинансовых организаций. Их деятельность регулируется Гражданским кодексом Украины, Законом Украины о защите прав потребителей, также Законом о финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг, Законом об электронной коммерции и другими нормативными актами. Если вы захотите взять кредит в онлайн-МФО, это можно сделать, не выходя из дома. При первичном обращении в компанию нужно оформить онлайн-заявку на кредит. Зачастую она включает порядка 20-25 пунктов. Это и фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактная информация, место проживания, данные паспорта и индивидуальный налоговый номер, информация об образовании, семейном положении, данные о доходах и наличии кредитов, реквизиты банковской карты, на которую вы хотите получить деньги и другая информация. Эти данные необходимы для того, чтобы, во-первых, убедиться, что человек, который обратился за кредитом, не является мошенником, во-вторых, чтобы оценить уровень платежеспособности клиента и убедиться, что он сможет расплатиться по займу. Проверяя и анализируя эти и другие данные о клиенте, компания защищает одновременно свои интересы и интересы заемщика, поскольку предотвращает попытки оформить кредит на его имя третьими лицами. А чем МФО гарантирует конфиденциальность данных, которые получает от клиентов? Для любой организации, которая работает с документами клиентов, в том числе и для финансовых компаний, вопрос сохранности и неразглашения информации стоит на первом месте. К примеру, все наши сотрудники при приеме на работу подписывают положение о конфиденциальности и обработке персональных данных клиентов. Этот документ есть на нашем официальном сайте. Согласно ему, доступ к данным клиентов имеют сотрудники только в рамках выполнения своих трудовых обязанностей. Им запрещается разглашать какие-либо из этих сведений. Такое обязательство действительно и после прекращения ими деятельности связано с персональными данными. Все это требования продиктованы законодательством Украины о защите персональных данных и внутренней политикой компании. Кроме того, онлайн микрофинансовые организации уделяют много внимания безопасности своих сервисов. Например, мы используем защищенное соединение HTTPS, имеем сертификат безопасности PCI DSS и регулярно проводим тест на преодоление средств защиты корпоративной сети. Так почему же люди боятся предоставлять личные данные микрофинансовым компаниям онлайн? Это связано, во-первых, с привычкой пользоваться услугами банков и непониманием, что такое онлайн-кредиты. Во-вторых, с недоверием к интернету как инструменту для документообмена и страхом перед кибермошенниками. В-третьих, с настороженным отношением ко всему новому. Но подобные страхи постепенно теряют силу. Мы это видим по возрастанию на рынке спроса на микрокредиты онлайн и количеству наших клиентов. Когда-то люди боялись пользоваться банковскими картами. Потом был страх покупать в интернете и так далее. Во многих странах интернет-кредитование уже стало нормой и пользуется большой популярностью. Например, сегодня в Великобритании микрокредиты в интернете регулярно оформляют более 2 миллионов граждан. В США совокупный, то есть онлайн и офлайн годовой оборот сегмента деньги до зарплаты в 2015 году составлял порядка 50 миллиардов долларов. Что ж, технический прогресс сделал нашу жизнь намного проще и удобней. Теперь получить кредит с помощью сети можно буквально в течение 8 минут. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут лишь те, кто идет в ногу со временем.